В нострях наших, Слово как искра, в движении сердца. Затем оно угаснет, и тело обратится в прах, И рассеется дух, как жидкий воздух, дым дыхание в нострях наших, Слово как искра, в движении сердца. Затем оно угаснет, и тело обратится в прах, И рассеется дух, как жидкий воздух. Говорили неправо умствующее. мы рождены случайно, после будем как не бывшие. Прискорбна наша жизнь, не коротка, как туман рассеется, словно след облака И нет человеку от смерти спасения, и не знают из ада освобождения. Со временем забудутся наши имена, никому не воспомянутся наши дела Наслаждаться же будем настоящими благами Вспомнимся вином и благовониями Да не придет свет жизни мимо нас Увенчаемся цветами, прежде чем мы не увяли Не лишай себе никто участия в наслаждении Оставим везде следы веселья Будем притеснять праведника, бедняка Не пощадим вдовы, не посадимся старика Сила наша, да будет законом правды Устроим праведник ковы, ибо он в тягость нам. И противится нашим делам, укоряя в грехах против закона. И нас поносит за грехи нашего воспитания. Объявляет себя имеющим о Боге познания, и называет себя Сыном Господа, он перед нами обличение греховных помыслов. И тяжело нам на него смотреть, его жизнь не похожа на других. Отличен путь. Удаляется от наших путей, считая замерзость ублажает кончину, за которой праведность Увидим истины ли слова его Испытаем, какой будет исход его Ибо если этот праведник сын Божий есть То Бог избавит его от руки врагов Окашет ему свою честь Испытаем его мучением и оскорблением Чтобы не злобе его видеть и узнать его смирение Осудим его на бесчестную смерть по словам его будет, они знакомствовали, но ошибались и обослабая ослепила их, Боже их тайн не познали, не ожидали воздаяния за святости, достойными награды душ, непорочных не считали. Бог создал человека для метления, сделал его образом вечного своего бытия. Вошла в мир, ненависть дьявола. Ее испытывают все, принадлежащие к его делу.